Приветствую, друзья. Меня зовут Вячеслав манацков а вы на канале Коллегия Адвокат. Здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике, делюсь своим мнением относительно происходящих событий. В своих видео я неоднократно обращался к теме кредитования граждан. Не прекращающийся на протяжении многих лет тренд снижения доходов населения на фоне доступности кредитования вызывает серьезные опасения. По оценкам многих экспертов, размер потребительского кредитования в стране находится в критической фазе, и в недалеком будущем этот пузырь может лопнуть, что повлечет полномасштабный экономический кризис в стране. Данные статистики указывают, что у третьих заемщиков платеж по кредиту превышает 60% ежемесячного дохода. Понятно, что тянуть такую лямку и жить в проголодь долго невозможно. Люди снова идут в банк или, хуже того, в микрокредитную организацию и берут новый кредит. Петля затягивается все туже. Причем наиболее высокая долговая нагрузка наблюдается у наиболее бедных слоев населения. Действенной помощи нуждающимся в стране фактически нет. Пособия по безработице и в большинстве своем зарплаты мизерные. В результате люди обращаются за потребительским кредитом и нередко тратят деньги на еду. В большинстве стран банки бы отказали таким заемщикам и направили бы их в социальные службы, но Россия идет своим путем. Отказывая бизнесу в кредите или предлагая кредит под заоблачные проценты, банки одновременно предоставляют доступные кредиты гражданам. Объясняется это просто – юрлицо можно обанкротить, и в этом случае банк останется ни с чем. У гражданина же в большинстве случаев имеется жилье или иное имущество, которое можно отжать. Давить население бесконечно нельзя. Обвал кредитной системы по понятным причинам моментально из экономической станет проблемой политической. Конечно, власти понимают это. Определенные шаги по разрешению ситуации принимаются. Одним из таких шагов стало введение в 2015 году возможности банкротства граждан. В настоящее время процедура судебного банкротства обходится гражданину минимум 100 тысяч рублей это оплата публикации в газете коммерсант оплата услуг финансового управляющего юридические услуги кроме того процедура банкротства достаточно длительная обычно со дня обращения с заявлением до дня вынесения решения судом проходит не менее 10 месяцев поэтому установленным порядком судебного банкротства могут воспользоваться лишь так сказать не совсем бедные люди действительно же нуждающиеся просто не могут себе позволить платить такие деньги к тому же в связи со стоимостью начинать процедуру судебного банкротства имеет смысл при долге свыше ну одного миллиона рублей при меньшем долге на мой взгляд будет целесообразнее попытаться реструктурировать долг таким образом уже длительное время существует острая необходимость в упрощении процедуры банкротства граждан и снижении ее стоимости предоставление такой возможности действительно небогатым должникам как то пенсионерам инвалидам малообеспеченным категориям граждан следующим шагом властей по разрешению ситуации стали изменения в закон о банкротстве в части определения порядка внесудебного банкротства граждан соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу в сентябре 19 года и в достаточно короткие сроки закон был принят 7 августа федеральный закон номер 289 фз был опубликован закон вступает в силу уже завтра с 1 сентября 2020 года соответственно предполагается что желающие с указанной даты смогут воспользоваться установленной процедурой новый закон призван упростить процедуру списания долгов малоимущим гражданам, упрощенное банкротство будет без суда, уменьшатся расходы на процедуру, не нужно оплачивать услуги арбитражного управляющего, нет госпошлин и расходов на публикации. При этом, наряду с упрощенным порядком, действующей остается и стандартная процедура банкротства. Итак, какие изменения принесет новая реформа, сколько будет стоить банкротство в упрощенном порядке? и какие требования предъявляются к должникам. Процедуру внесудебного банкротства может инициировать только должник, обратившись соответствующим заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, так называемая МФЦ. Процедура признания гражданина банкротом в внесудебном порядке бесплатна. Необходимые условия для возникновения права на внесудебное банкротство следующие. Первое – это наличие задолженности в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Второе – наличие исполнительного производства, оконченного в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. И третье обязательное условие – это отсутствие иного исполнительного производства, возбужденного после возвращения указанного выше исполнительного документа взыскателю. В течение одного рабочего дня в МФЦ проверят соответствие предоставленных заявителем данных с Федеральной службы судебных приставов об исполнительных производствах. По результатам положительной проверки, в течение трех рабочих дней сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина будут внесены в единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В этом случае гражданину направляется соответствующее уведомление, а в кредитные организации, с которыми у должника заключен договор банковского счета, а также в суд общей юрисдикции, соответствующие подразделения Федеральной службы судебных приставов по месту жительства или месту пребывания должника, а также в уполномоченные органы будет направлена копия уведомления. В случае выявления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих внесудебному банкротству, заявление возвращается заявителю с указанием причин возврата. Повторно обратиться в МФЦ гражданин сможет лишь по истечении месяца со дня возврата предыдущего заявления. Срок процедуры внесудебного банкротства исчисляется со дня внесения сведений в Единый Федеральный Реестр сведений о банкротстве и влечет за собой следующие последствия. Прекращается начисление процентов, неустоек, штрафов или пеней по всем обязательствам гражданина. Исполнительные документы не могут быть направлены в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателя. Все исполнительные документы подлежат направлению только в Федеральную службу судебных приставов по месту жительства должника или месту его пребывания. Приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина. Указанные последствия не наступают в отношении требований о возмещении вреда жизни или здоровью, по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о выплате заработной платы, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора и в том числе требований, не заявленных при подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. В течение срока процедуры внесудебного банкротства – это полгода с момента включения сведений в реестр – гражданин не имеет права совершать сделки по получению займов, кредитов, выдачи поручительства. И иные обеспечительные сделки. Процедура внесудебного банкротства досрочно прекращается в случае поступления имущества в собственность гражданина в результате, например, распаривания сделки, принятия наследства или получения имущества в дар, если это позволяет полностью или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами. В течение пяти дней гражданин обязан уведомить МФЦ о наступлении указанных событий. Также процедура внесудебного банкротства может быть досрочно прекращена арбитражным судом по заявлению кредитора в следующих случаях. 1. Кредитор не указан в заявлении о внесудебном банкротстве. второе, В заявлении неверно указан размер задолженности. 3. У должника обнаружено имущество или имущественные права, подлежащие государственной регистрации или иному учету. 4. Имеется решение суда о признании сделки должника недействительной, вынесенное по иску кредитора. В указанных случаях арбитражный суд выносит определение о признании обоснованным заявления кредитора, о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина. Процедура банкротства гражданина переводится в общий судебный порядок с соответствующими издержками для гражданина. И, наконец. Процедура внесудебного банкротства, установленным порядком, завершается по истечении шести месяцев со дня внесения сведений в реестр. Гражданин при этом освобождается от исполнения требований кредиторов. Задолженность гражданина перед кредиторами, указанными им в заявлении, признается безнадежной задолженностью. Казалось бы, новый закон позволит решить проблемы людей, которые оказались за гранью финансового благополучия. Процедура бесплатна суд к юристам обращаться не нужно публиковать сведения о банкротстве тоже не нужно подал заявление в ФС и через полгода освободился от долгов однако в законе заложены нормы которые не исключено что повлекут невозможность указанной процедуры по крайней мере пенсионеры априори лишены такой возможности ведь условием для обращения с заявлением о внесудебном банкротстве является наличие прекращенного исполнительного производства в связи с невозможностью Обращение взыскания на имущество должника в настоящее время закон позволяет в рамках исполнительных производств удерживать должников пенсионеров до 50 процентов получаемых ими пенсий. конечно при таких обстоятельствах исполнительное производство в отношении пенсионера прекращено быть не может вызывают вопросы и другое условие для возникновения права на внесудебное банкротство Отсутствие иного исполнительного производства, возбужденного после возвращения исполнительного листа взыскателя. Понятно, кредиторы менее всего заинтересованы в банкротстве своих должников, а внесудебная процедура призвана существенно упростить банкротство граждан. Логично предположить, что кредитные организации будут всячески препятствовать этому. В рамках нового закона, на мой взгляд, Сделать это достаточно легко – просто можно отслеживать движение исполнительных производств и после возвращения исполнительного листа в связи с невозможностью исполнения в кратчайшие сроки снова подать его в службу судебных приставов. Согласно закону кредитор может не согласиться с упрощенной процедурой банкротства и инициировать полноценную судебную процедуру банкротства. Причем в таком случае гражданин уже будет лишен возможности выбирать финансового управляющего это право будет отдано кредитору Итак, так несудебное банкротство граждан новая процедура насколько жизнеспособны новые правовые нормы и действительно ли государство имеет желание облегчить жизнь малоимущим покажет время есть надежда что закон все же заработает имеющиеся недостатки будут устранены а людям дадут шансы избавиться от неподъемных обязательств с вами был адвокат вячеслав манацков